Я однажды проснусь, а вокруг мир другой Светил чиз бесконечно прекрасен А на троне высоком царится любовь А на меньшее не согласен под хрустальным мостом Реки чистой воды И никто над цветами не властен И не дерево счастья, счастья сады Она меньшее, не согласен Не согласен Согласен. Верит глупые сны до сих пор детвора Жаль, но я к этим снам не причастен День настанет и нам раздаваться пора А на меньшее я не согласен Прекрасен, она на троне высоком царица любовь, она на я не согласен.